Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот от подписчика Сергея. Приходит муж домой, на нем лица нет, весь никакущий. Жена спрашивает, дорогой, что случилось? Он говорит, да это мои проблемы. Жена говорит, дорогой, но мы столько лет с тобой вместе. У нас не должно быть твое, мое, у нас с тобой все общее. На что и муж отвечает, да, жена, тогда слушай, нашу кума от нас беременна. Сергей, спасибо тебе большое за такой прикольный и классный анекдот. От меня лично тебе огромный-огромный привет. Всем пока-пока!